Всем привет, сегодняшнее видео на тему сантехнической сборки. Я ее подробно разбираю для того, чтобы оставить некую видеоинструкцию тем пользователям, которые собственно обладают э, сием творением. Значит, у нас сегодня тема это замена картриджа внутри вот этой нержавеющей колбы от компании Geyser. Значит, смотрите, тут нюанс какой есть. Вот у нас в сборке стоит грязевик, дальше у нас фильтр на 95 микрон, дальше у нас фильтр стоит колба, внутри у нас гейзер Aragon 3. Вот, чтобы э, поменять этот картридж и не облиться, что необходимо надо сделать. Смотрите, у нас есть вообще, мы ставим на сборку вот такой сбросной э, кран на на воду, то есть мы по сути перекрыли, как обычный пользователь может перекрыть, перекрыть просто кран, открыть вот этот гейзер, побежит вода, то есть можно облиться, обрызгаться, собственно говоря, что сейчас произошло. Дальше смотрите, почему так произошло, потому что здесь большое давление внутри, там три атмосферы стоит. Вот сейчас обратно доливаем его до трех, чтобы слить этот картридж, вы можете сделать следующее действие, чтобы открутить и не облиться сначала вы закрываете вот этот кран вот он у вас открытый, вы его закрыли на холодный или на горячий не принципиально. Дальше вы открываете смеситель на раковине, чтобы стравить вот это все давление, которое у вас здесь присутствует давление стравили по максимуму. Можете открыть два смесителя, то есть в разных санузлах вот, все, его сейчас воздушит, давление ушло если у вас стоят манометры, на них показывают что давление вообще сейчас нулевое остатки там сливаются сейчас вы можете спокойно открыть этот кран, у вас кран начнет сливать воду. Вот. Слили емкость, вылили, если у вас тут рядом унитаз, дальше она у вас не бежит, откручиваем. Все, смотрите, что мы получили. У нас э, внутри фильтра, внутри, точнее, колбы, вода есть, но она слилась ровно вот на эту чашечку вот и тем самым когда вы снимаете фильтр да вы уже не обливаетесь водой та которая заполняла эту колбу все и в обратной последовательности заменяете картридж вот можно обратить внимание какой сейчас здесь картридж заменяете картридж необходимо чтобы картридж здесь совпал с ответной частью которая есть внутри по-другому вы его не поставите не забываем накидывать хомут когда хомут накинули вот этот бегунок доводите, до вот этой ответной части и начинаете просто его затягивать. Все, затянули, все у вас закрыто. Можете открывать полностью систему. Теперь у вас система, манометр показывает, что она под давлением. Все, здесь у вас уже опять вода. Также у вас вода присутствует во всей системе. Смотрите, есть другой вариант когда у нас в системе есть вот такой фильтр сетчатый самопромывной этот фильтр как вы знаете менять не надо вы просто его открыли промыли закрыли если вы, у вас под рукой нет вот этих смесителей, они находятся в другом помещении, чтобы вам не бегать по другим помещениям, а сантехническая сборка, к примеру, у вас находится внутри санузла, вы перекрываете отсекающий кран, дальше стравливаете воду отсюда. Все, вода полностью с этого фильтра уходит. Дальше вы открываете вот этот кран. Открыли. Слили там чашку, не знаю, кружку, без разницы. Я слил чуть больше, чем на самом деле надо. Также откручиваете. До конца откручивать не надо, потому что у вас шток слетит, вот этот барашек слетит со штока вот также снимаете вот у вас вода внутри осталась на вот такой вот глубине сливаете ставите новый картридж берете опять же также по порядочку одеваете хомут хомут у вас должен смотрите. Вот здесь есть такие борты у чашки, вот этой верхней и нижней чашки. И здесь у вас хомут как раз фиксирует вот эти два бортика. За счет этого, собственно, вся система и держится. Поэтому вам надо обязательно, внимательно к этому вопросу отнестись. С точки зрения того, чтобы четко поставить фильтр, э подогнать его полностью к верхней чашке, и чтобы хомут прям зафиксировал обе части. Я затянул от руки, он достаточно жестко стоит. То есть тут нет такого вопроса, что он может отлететь, потому что хамут хорошо сдерживает. Все, все закрыли. Открываете полностью систему. Она у вас опять заполняется водой. Открываете смеситель. Стравливаете воздух, который есть в системе. Все, у вас система полностью в работоспособном состоянии. Пользуйтесь. Всем спасибо за просмотр, надеюсь данный видеоролик вам был полезен, обязательно комментируйте, ставьте палец вверху, до новых встреч, пока.